Самые часто задаваемые вопросы, с чего начинать при анализе актива. И э, уже в первом слайде есть ответы на эти вопросы. С, с определения потенциала, с, с определения рабочего диапазона и со спецификацией актива. Берем э, какую-нибудь валютную пару, там, фунт, например, э, новозеландский доллар или любую другую, любой актив. То, с чего мы должны с вами начать, это определение всей изменчивости за всю многолетнюю историю этого актива. То есть мы должны понять, каков потенциал этой пары. Потенциал определяется в границах вот этой вот волатильности. То есть нам нужно определить с вами, когда мы начинаем анализ, как сильно может двигаться тот или иной актив. И среди волатильности выделяют их три. Да? Есть сильно волатильные активы, есть средневолатильные и есть слабоволатильные активы. Сильно волатильные активы ⁇ это когда волатильность больше 100 тысяч пунктов. Есть э, средневолатильные активы, которые от э, 75 до э, 100 тысяч пунктов. Ну, это, конечно же, все очень условно. Да? И есть слабоволатильные активы, у которых диапазон... Э, в волатильности варьируется ну, достигает едва там 70 тысяч пунктов то есть весь потенциал это первый шаг который нужно сделать вот вы не знаете ничего э, о, о том инструменте который вы торгуете всегда возьмите посмотрите что вообще от него стоит ждать на что он способен ответ на вопрос где мы сейчас это тот самый рабочий диапазон вы должны определить ту цену где, где сейчас где сейчас соответственно Ваша валютная пара или ваш фондовый индекс. Есть вся история многолетняя изменчивость. Есть тот диапазон рабочий, который происходит сейчас. Где его определять? Конечно же, на крупных временных промежутках. Это недельный, D1. Никаких четырехчасовых, никаких часовых. Там просто нет технической торговли. И спецификация. Что такое спецификация, кто знает? Ну, это правила торговли да, по тому или иному активу. Каковы основные правила у нас есть? Есть спреды, да? Есть маленькие, большие спреды, да? Где-то большие, где-то маленькие спреды. А есть свопы еще, да? Не очень приятная штука, если своп большой и отрицательный, так? Есть классная пара фунт южноафриканский ранд. Продавать его классно, а покупать не очень, да? Потому что на продажу вам просто вот подпины вот такой классный, здоровский, большой своп положительный. А э, если вы остаете в лонг, то э, откусывает каждый раз депозит. Да вы знаете, что такое свопы, прекрасно знаете. Но всегда задумывайтесь над этим. Пошагово это все должно выглядеть именно так. Первый шаг – потенциал, в рабочий диапазон, это спецификация. Понять, чего э, вообще от валюты ждать, где мы сейчас и какова спецификация.